Здравствуйте! Я уже показывала видео об уходе за дендробиумом, но опять ко мне поступает много вопросов, типа таких. Мой дендробиум отцвёл. Что нужно делать дальше? Отцвел дендробиум срезать ли цветоносы? Вот на эти два. Вопроса я попытаюсь рас... ответить в этом видео. Итак, вы помните, мой Дендробиум Нобелев, он уже цветет два месяца, сегодня 24 февраля. Зацвел он вот ровно два месяца назад. Вот на нем уже практически ну, почти не осталось цветочков. Очень много осталось пеньков от цветоноса. Вот они. И я хочу ответить на вопрос, что же нужно делать. Если ваши пенечки от цветоноса, вот такие, зелененькие, не пытаются усохнуть, этот пенечек мы оставляем. Все то, что зеленое, зеленое, не усохшие мы оставляем вот здесь рядышком вот здесь рядышком видите пенечек уже от цветоноса усох совершенно этот пенечек мы обрежем вот этот пенечек вот так вот. Присаем. Вот я срезала пару сухих пенечков от цветоносов и больше я не срезаю ничего. Даже был вопрос, а срезать ли от портсвёвшие бульбы? Вот такие стволы, так называемые стволы или туберы. Или псевдобульбы, вот они, вот старая, прошлогодняя псевдобульба, мы не срезаем. Во-первых, на ней, возможно, появятся еще кейки, детки. И это не, не является нарушением агротехники для дендробиума, если на старых уже процвевших бульбах появились в нижней части где кейки, или даже рядом с почками цветоносов вот, появляются кейки, это не, наруша... не нарушение агротехники выращивания дендробиума. Так вот, во-первых, могут появиться кейки, во-вторых, когда наш дендробиум цветет или наращивает молодые росты, вот у меня это очень старая псевдобульба с прошлого цветения, вот сейчас эта псевдобульба, вот она большая, отцвела и немножко верхняя часть ее поморщилась и также сморщилась, усохла немножко старая псевдобульба. Она помогает нашей новой, более молодой псевдобульбе провести цветение и также нарастить, вырастить молодые росты. Сразу же после того, как наш дендробиум отцвел, у нас начинает расти молодые росты, прикорневые молодые росты. Вот здесь я вам хочу показать. Вот видно уже, вот появился, появляется почка надута. И вот здесь вот, это новые молодые росты. Вот буквально вчера только они проявились. Вот, в этот момент мы продолжаем поливать умеренно наш дендробиум по краю горшка. Стараемся, чтобы вода не попадала на эти э, только что проклюнувшиеся росты. Вот, один. И вот здесь второй, зелененькая, маленькая. Вот так лучше видно, вот он, вот он ростик молоденький. Вот, чтобы на них не попадало, у них очень нежная ткань, вот, и они, в этот момент они могут загнить. Сейчас мы не увеличиваем полив, поливаем также умеренно, как и при цветении. Когда эти ростики вот достигнут, ну, небольшого Размер, и у них начнут появляться уже собственные корешки. Вот тогда мы увеличиваем полив, замачиванием, подкормку даем растению с преобладанием азота-содержащего удобрения для быстрого хорошего роста этих молодых ростов, будущих псевдобульб, вот, и у нас должно растение находиться на светлом, теплом, около 20 градусов вместе. вот, что я вам хотела, как я вам хотела ответить на вопрос, что делать, когда дендробиум отцвел, у нас, у дендробиума сразу после цветения начинают развиваться молодые росты, мы не увеличиваем полив, чтобы на всех почках эти молодые росты, на всех прикорневых почках появились молодые росты. Вот. И только когда они уже немножко подросли, увеличиваем полив и хорошо поим, кормим целое лето до Формирование стоп-листа. До свидания. Кому было интересно видео, подписывайтесь на мой канал. Пусть ваши цветы все всегда радует вас.